Здравствуйте, сегодня 19 июня 2020 года, канал народовластия, программа плохие новости, я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир, вещаюсь в дальнем зарубежье, напишите как слышно, как видно, потому что у меня картинки нет, и я не пойму, а нет, вот появилась, появилась картинка, YouTube что-то в последнее время так чудит, просто как в том анекдоте. Так что, я надеюсь, все видно и слышно. Так. Но все равно напишите, как слышно, как видно. Такие вот. Ага. Тогда стартуем. Здравствуйте, партизаны. Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программ «Плохие новости». Напоминаю, что под видео там много-много разных строчек. Сейчас я уже даже порядок забыл посмотреть. Там есть ссылка на э, сайт партизан, то есть это сторонники Мальцева, заходите туда, общайтесь, становитесь партизанами. Есть ссылка на почту волонтеров, становитесь волонтерами, взаимодействуйте с нами, становитесь спонсорами и так далее. Слышно, видно тебя, видно, слышно, очень хорошо, что меня видно, слышно. Вот Леонид спрашивает, вам не скучно? Знаете, Леонид, события, которые вот у других людей происходят один раз в жизни, у меня происходят раз в неделю. Поэтому мне как-то, наверное, не скучно. У меня жизнь такая полна событий, да? И ваши дни событиями полны. Вот так, как у этого, у Новикова, да, помните? Или как в «Принце Флоризеле». Когда, помните, начало первой серии, ну, и очень хорошо это в советском фильме исполнено, когда это мы как обычно занимались государственными делами. Они там сидят в кабаке. Кабак – хриплый петух. И там э, спрашивает полковник, принц Флоризелли, вам не дует? Он говорит, дует. Но ну, это очень приятно. Да, такая скукота, что даже простой сквозняк уже развлечение. Помните, а потом нож втыкается, он говорит, кустарный, сделан из каретной рессоры. Да, вот, ну, вы знаете, разница между принцем и Флоризелем... Э, и мной в том, что я делаю приблизительно то же самое, да? Но для этого у меня нет государства в моем распоряжении, у меня нет денег и нет слуг. Представляете, я также борюсь с неким Ник Николсом Клечетом, только это Ник Николс Клечет, и глава государства, вернее, глава банды, которая приватизировала государство, да, и, в общем, создал бандитское государство. Поэтому, и у него как раз все это есть, еще в большей степени, чем у принца Флоризеля. Поэтому, если принц Флоризель занял мое место, ему тоже не было скучно, поверьте. Так. Всем пламенный привет из Суоми. Привет. Привет. Так. Всем партизанам здравия. Здоров, Ликурк. Ну, я пока не имею права таким титулом. Это уже, так сказать, эпитет. Да, Ликурк это уже не имя, собственно, а некий эпитет. Так что не могу пока именоваться. Вот тут мне много людей написали, что. Сегодня в России и в Белоруссии и по телевидению показывали меня, в том числе рассказывали, что я в Париже. Да, да, дорогой товарищ из Парижа Не беспокойтесь ГПУ за вами само придет Вот я борюсь С путинским режимом И оказывается у меня Страшная какая-то Террористическая структура У которой там и пулеметы И автоматы и все что хотите Вообще То есть ну, Идея с партизанами Очень сильно Обеспокоила не только российские Я так понимаю но и Белорусские власти, они знают, чего боятся, да. То есть интересно получилось, да? То есть они сами теперь раскручивают Мальцева. Я думаю, они скоро и на Навального согласятся, скажут, лишь бы не Мальцев, а я еще буду пугать их, так вот, козу показывает. Я кровожадный раз, я беспощадный два, я злой и страшный атаман, да. И мне не надо ни, ни шоколада, ни мармелада. А нужен маленький, ну очень маленький, но ну, сильно маленький Ваван. Вот. И я думаю, что Вавана отдадут в конце концов. Вы хотели сегодня Светлану с днюхой поздравить. 50 лет. Светлан, с днем рождения, здоровья, счастья. 50 лет, ну, для кого-то жизнь только начинается. Поэтому вот желаю вам, чтобы вы были как раз тем человеком, для которого жизнь начинается в 50 лет. Самое то, что нужно. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо и за подсказки, и за то, что взаимодействуете. Белоруссии не видела бред. Ну как, нам вот, по крайней мере, товарищу моему отзвонились, и его жене отзвонились из Белоруссии и сказали, что видели там. Так что я все, что как бы, слышу, то и рассказываю. Да? я ничего не придумываю. Зачем мне придумать? Вот я вам могу прям прочитать смс-ку, если вдруг какие-то сомнения она у меня. Прямо перед глазами. Хотя я, как правило, не оправдываюсь и могу просто послать. Вячеслав, добрый вечер. Сегодня в России и Беларуси вас показывают по всем каналам и во всех выпусках новостей. На такую рекламу мы не могли и надеяться. Саша Свищев. Так что прекратите. Вы же не отслеживаете все белорусские каналы. Если вы не видели, это не значит, что этого не было. Да? Так. Вячеслав, барабан купили Барабан Барабан, да Напоминаю, что В день выборов надо Конечно, нам всем Сейчас вот Во всех социальных сетях Определить, какие флешмобы мы проводим Это должны быть массовые протестные флешмобы Во-первых, надо писать, конечно, надписи на стенах В этот день как-то шуметь и греметь И никуда не ходить Причем не выходя из дома это делать Я говорю, в окно, с балкона Вот наш товарищ абсолютно прав Чтобы были пустые улицы, а люди как-то шумели из дома Это будет интересно Так, вот слава дай бог тебе и твоей семье всего самого хорошего то, что вы пережили Не может быть зря Жму руку, спасибо Это в любом случае не зря В любом случае Мы на земле, чтобы Получить какой-то опыт Такие вот дела Дрель включать пишут Да Интересно да, еще, а то я забуду, новый мультик вышел, я его разместил на авторском канале Вячеслава Мальцева, а еще его можно посмотреть на мультканале Мальцевский. Да? На этом мультканале все наши мультики, а этот касается выборов, касается бойкота. Так что посмотрите Очень интересный Он такой своеобразный Как и все наши мультики Которые мы делаем Там стихи Бориса Яковлева И вообще Такой насыщенный Такой знаете Как бы сказать Ну в стиле Бориса Виана Но хотя Абсолютно нормально То есть абсолютно все логично Вроде кажется Какой-то сюр да, Абсурд А на самом деле так оно и есть Спрашивают, где кошечка? Вон они там ходят. Софийкину еду, я так понимаю, украли и добивают ее. Уже ладно, наверное, она первая всегда. Не, не поесть. Это, это вот что-нибудь там, какой-то номер такой. Куда-то пролезть, что-то достать. И самое интересное, что когда она достает еду... Она прежде отдает Басе. Хотя она может его просто загрызть в одну секунду. То есть она гораздо быстрее, гораздо сильнее. Гораздо храбрее, намного храбрее. Но почему-то, когда я насыпаю еду, она отходит в сторону. Ждет, пока он не наестся. Она не подходит. Даже если я его прогоняю, ее ставлю. Она чуть-чуть сделает вид, что поел и уходит. А еще хуже, когда Басе он толстый ну Могут быть проблемы Мы его пытаемся всегда так ограничивать да? И вот она подходит И начинает мяукать, спросить и есть Сама она никогда не просит Есть, мы уже знаем Вот если ей насыпать Она тут же Вот насыпали, а тут же уходит Приходит Бася То есть это она пришла и просила для него Потому что они знают, что Басе не дадут еды Потому что ну, как бы он и так жирный Его кормят э, по часам да? То есть и, и ему, перестали раньше он всегда орал если нет в миске еды да ну и наел такие телеса что со здоровьем начались проблемы поэтому значит вот его стали ограничивать вот они новую форму Такое поведение выработали я удивлен то есть это настолько высоко организованная форма поведения да? то есть она не учит она понимает что ей дадут еды ей дают еду а она оказывается не хочет есть она просит за него вот видите, даже кошки друг за друга. Даже кошки солидарны. Удивительно. А люди ни хера в России не солидарны. Все, кто на авто, должны сигналить. Да, да, да. Очень хорошо. Очень хорошо сигналить. Это правильно. То есть, какие-то звуки... Создавать такие, которые показывают ненависть к режиму. То есть, вообще всем своим поведением демонстрируют ненависть к режиму. А вот такие два. У меня какой-то... Олег мне пишет, ты вообще кто? Это он мне пишет, что ли? Он, или он сам себя спрашивает. Или он сам себя спрашивает. Пришел ко мне домой и говорит, ты вообще кто? Конь в пальто, кто? Спасибо, привет, борода, ты лучший. Вот видишь, Олег, ты отвечает, Это лучший борода. По поводу отца Сергия, тоже там много всяких интересностей в информационном мире. Да, оказывается, я и не знал, оказывается, он проклял Путина. И, в общем-то... Призвал выдворить его в Биробиджан и так далее Поэтому я еще раз призываю вас, моих сторонников Действуйте на православных сайтах Действуйте среди ватников, среди нодовцев Закидывайте там информацию Старайтесь их будоражить, провоцировать, рассказывать про страшного Чипа и Дейла. И именно Чип и Дейл нам спешат на помощь. То есть, такая вот должна быть ситуация, как с лже Дмитрием. Да? Помните Шуйски, чтобы свергнуть лже Дмитрия, начали звонить в Колокола и подняли шухер. Кричали народу, что поляки хотят убить государя Хотя они сами хотели, понятно, убить Лжедмитрия вот. И кричали, что это хотят сделать поляки И народ пошел спасать Лжедмитрия Но в результате так его спасли, что мы все знаем да. Но для того, чтобы раскачать народ, любые средства хороши Российская история показывает, что народ ну, по прямому призыву, видите, не очень хочет идти Поэтому нужно этот народ запугать, там, чипами и дейлами, блядь, с этими 5G, там, прививками, чем угодно, то есть, чтобы так, чтобы башка у них взрывалась, чтобы они понимали, только за вилы надо браться и выносить злодеев, которые хотят им прививки сделать и прочее, прочее, вот это обязательно. Понимаете? И вот в данном случае такие попы, они самые лучшие наши помощники. Они самых отважных и безумных поднимают. Понимаете? Вот я недаром сегодня на превью э -э -э, в виде девиза взял выражение слабоумие и отвага. Это очень важно. То есть на надо именно... Стараться воздействовать на эту категорию граждан Которая абсолютно слабоумная Чтобы они уже Так скажем Действовали Ну может быть иррационально да, но, но резко Очень резко Нам сейчас именно это надо Сергей это духовный наставник Поклонской Нам вообще пофигу кто И нам вообще все они пофигу Вы же понимаете Вместе с Поклонским. наш главная задача, чтобы они перли на Путина вместе с нами. То есть, если он придет на Путина, значит он самый прекрасный священник. Ну, возьмите вот это. Я понимаю, что многим там вы, вы даже не врубаетесь, о чем я говорю, как так, там какой-то отморозок, да, и так далее. Но давайте загибать пальцы. Что делает этот человек? Поднимает шухер. Нам нужен шухер. Мы сами поднимаем, да, и нужен. Что это делает? Тянет на патриарха Кирилла. И раздор такой в этой сатанинской церкви э, устроил, что там реально многие призадумались, а кому они служат, Богу или сатане вместе с Кириллом. Да? Кроме всего прочего, на Путина тянет, и, и, и там чуть ли не анафеме его предает совершенно открыто. Это хорошее действие, правильное действие. Я вам даже скажу про будущее. Нам абсолютно такие люди не помешают, если он там будет потом молиться, поститься и так далее. нам-то нам какая разница. Нам абсолютно безразлично. Так, главное, чтобы эти люди сейчас вместе с нами снесли Путина. Потом уж, а после мы разберемся. Вячеслав, как там чеченская диаспора, противостояние с арабами, как там наши? Ну, там задержали несколько человек, пишут, что в дежоне задержали. На самом деле задержания проходили по всей Франции, не только во Франции. Я так понимаю, что и в Бельгии кого-то настигли. Ну, поскольку спецслужбы Франции, конечно, Нечета российским, они работают очень быстро. Даже этнические группы отслеживают, как вы понимаете. Да, вообще очень сложно отследить чеченцев, потому что ну, у них есть свой язык. Они поддерживают друг друга и так далее. Но, тем не менее, видите, они их установили ну, практически всех. Да, и вот сейчас проводят задержание. Я думаю, что французы очень сильно будут негодовать по поводу задержания чеченцев Потому что я уже слышу э, в, в голоса различных блогеров французских По поводу того, что вот мы сидели в носу ковыряли Там люди смогли бы на шею нам сели Ну как обычно, да, вот чеченцы молодцы, вмешались И не позволили там своего этого парня обидеть безнаказанно ну, конечно, в этом тоже есть доля правды, да. Поскольку французская полиция не всегда адекватно реагирует на какие-то проявления, там, так скажем, ну, антизаконные. То есть, есть, и это не секрет, целые районы, куда лучше не соваться. Потому что эти деятели там могут... Бурку оторвать, там, наркотиками торгует и прочее, прочее. Видите, ну чеченцы как-то поставили это под сомнение, что тут есть какие-то районы, куда можно или лучше не соваться. Да, И видите, вот как один французский блогер сказал, что полиция не совалась туда, а теперь вот, вот эти люди с Магриба вызвали полицию, чтобы она их защищала. И не просто полиция, а там спецназ из Парижа и так далее. Очень это серьезно. Требует детального разбора и принятия определенных решений. Я думаю, что тут у власти, у Макрона будут реальные проблемы. То есть, с одной стороны, есть группа людей, которые кричат, как же так, там чеченцы устроили такой рок-н-ролл перебили людей и так далее, там, с ножами бегали. И давай принимай меры. Но другая часть-то говорит, слышь, причем это та другая часть, которая поддерживала Макрона. Они говорит, да они все правильно сделали. И как он будет тут себя вести, я не знаю. Так что. Будем надеяться, что Франция найдет решение нормальное, справедливое. И я думаю, что в ближайшее время все равно встанет в полный рост вопрос, как же так, что в республике есть какие-то районы, которые не контролируются властями. Да? Более того, они не контролируются жителями. А это уже страшнее для Франции, как свободной страны, то есть, когда что-то не контролирует житель, да, а отдано на отку каким-то криминальным группам, ну, наверное, это вызывает негодование. Так, спрашиваю, поздравляли с 50 -летним? Поздравляли, еще раз поздравляю. Мальцев на смену мирному шаман пришел сихий, Сергий. Среди его чат спортсмены, силовики ФСБ, идейные борцы, бойцы ДНР. Что дальше? Ну, понятно, что дальше. Ситуация будет раскручиваться. Самое главное, Леонид, я что вас прошу? Я вас прошу ни в коем случае не выступать против этих людей. Как, какие бы они своеобразные ни были, они действуют в том направлении, в котором мы должны действовать все. И поэтому, если кто-то там вам кажется своеобразным, да, ну, шаман, он там духом поклоняется. Этот, а отец Сергей, я не знаю, кому он там, ну, условно, Христу он поклоняется, да. И если там на его стороне какие-то отморозки, да, ну... Пусть они будут, эти отморозки. Они лучше, чтобы были на нашей стороне, чем они в других окопах. Вы же понимаете. Поэтому вы скажете, что мы никогда с ними там не договоримся, ничего не решим. Мы не собираемся с ним ничего решать и договариваться. Наша задача совместная. Вместе с ним, видите, он говорит открыто выдворить Путина там в Биробиджан. не похер куда. Главное, он говорит о том, чтобы выкинуть Путина с его поста. Все. В этом мы братья. И, и тут, я так понимаю, эти люди готовы идти до конца. Ну и хорошо. И мы готовы идти до конца. Мы идем до конца. Мы потом разберемся. Там, когда мы все сделаем с Путиным со всеми, мы разберемся уже. Что, как нам жить дальше? Как, как нам идти в будущее? Да? Я вообще не исключаю, что Россия в конечном итоге может на две части просто расколоться. Одна часть вот такие да И другая часть и Кто хочет европейского будущего Для России и так далее Такое я тоже допускаю Все может быть Но это в любом случае лучший путь Любая из этих структур Будет жить лучше чем сейчас Вся Россия живет при Путине Поверьте а, Так Так Вячеслав, привет. Привет всем. Позавчера отправил анкету ВПМ. Ответ пока нет. Я предлагал всем включать Лебединое озеро. Хорошая мысль насчет Лебединого озера, Насчет анкеты я выясню тогда людей, которые так сказать занимаются этим сайтом. Вы их всех знаете. Так что и получим Моторолу. Безусловно, получим. В любом случае, мы получим Моторолы. Вы посмотрите, сколько этих Моторол. Вы посмотрите, этих Моторол сейчас там 5, миллионы, даже не сотни тысяч. Конечно, мы их получим. А куда мы их денег? Как вы от них хотите? Или вы хотите, чтобы Путин там контролировал, да, продолжать, чтобы когда-нибудь все это кончится? Когда-то нужно будет с этими Моторолами вот так лицом к лицу сойтись. Но я в 90-е с ними работал, с этими моторолами, поэтому они меня сильно не пугают, поверьте. Вообще не пугают. Для меня гораздо страшнее. Путинцы не страшнее, а проблемнее. Путинцы, его ФСБ и все такое прочее. А с моторолами, со всякими гивими. Вообще не проблема, поверьте. Если сравнить. Поэтому посмотрим. Что будет дальше. Главное, чтобы это дальше у нас было. Понимаете? Вот, видите, пошли. Путину доверяют 58% россиян. Показал опрос, общественное мнение. Там и так далее. Какие 58% россиян? Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 32% россиян проголосовало бы за партию «Единая Россия». Да это вообще обхохочется. За Путин меньше 5%. А за партию «Единая Россия» с 2,5% инвалида. Можете себе представить, вот эту вот шнягу они втирают. Причем, причем как, как вообще такую официальную и, и, и самую четкую и точную информацию. Какая единая Россия? Ну ладно, а не Путин там за уши тащит, рисует что 58 процентов, да? Это больше половины. То есть, если вот у вас есть там 10 человек, да, то 6 практически должны быть за Путина. Вот оглядитесь, а у вас есть вокруг из 10 человек, вообще из всех, кто вас окружает, 6 человек, которые за Путина? Найдите таких. Даже если он ватник, даже если он там что угодно говорит, он уже не за Путин. Уже все. Тут кончился этап. Так. Юрий Дудь написал пост в Инстаграме о позорном голосовании по Конституции. За час пост набрал 300 тысяч лайков. Ну, логично. Логично. И надо говорить о бойкоте, только бойкот. И всех призывать бойкотировать, но бойкотировать активно. То есть я говорю, гудеть на машинах, стучать там в тазы, пердеть, там заводить лебединое озеро на полную и вообще все что угодно. То есть всячески демонстрировать свое неприятие режима. Красивые ты, слава, водку из стакана кушаешь без закуски, силен мужик. А то, блядь, тут как, а, ух, и все. Хорошая у меня школа. Я помню, я говорю, в участковом, когда только начал работать, пришел Дурманихин Виктор Васильевич, такой чудо человек. Я говорю, стакан, стакан, давай. Я, я твой внештатник. Я говорю, ну, а мне уже сказали, что есть такой еще приличный. Так оно и оказалось. Но пьющий, да. Причем пьяным я его никогда не видел. Я его видел пьющим, как он пьет водку. Но я ни разу не видел, чтобы он с нее спьянел. Вот это вот удивительно. И такая жара, август месяц. Я даю там, или он сам взял стакан. Он достает чебурашку. Такой, а там нет этикетки. Ну, я понимаю, что это водка. Открывать, наливать. И жара такая, ты будешь... Я говорю, нет. И он так спокойно выпивает этот стакан водки. Что-то говорит, говорит. Потом так в процессе наливает. Другой уже начинает так смаковать. Что-то отопьет. Как, как газировку пьет. Я думал, что газировку пьет. Так что нет водку. А я уже знал, что водка по-другому течет. Потому что меня дядя научил. Я говорю, налил им в бутылку воды. Они с отцом сидели выпивали. Пошли перекурить. А я воды налил. И он подходит, берет бутылку, раз, начинает наливать и говорит, Слава, ты зачем нам воды налил? А я говорю, «Да какая вода Ну, я думал, они там хватит-то, а они даже Вот, и он показал, говорит, водка по-другому течет. Так что ты тоже учись, как вода течет, как водка. Так. Почти на всех работах при, принуждают идти голосовать просто беспредел. Ну, видите, вас таким образом закаляют. Таким образом стараются, чтобы вы противодействовали. А если вы будете гнуться... А стаканчик отечественный, в смысле отечественный, ну, местный какой-то, купленный, купленный здесь. Какой же. Слава Саратову, скучаешь. Ну, относительно, да. Когда мне снится Саратов, а снится очень часто, и не только Саратов, Москва, Саратов, то у меня всегда жуткое ощущение. Я думаю, блин, как же я тут оказался, меня разыскивают, а я тут. И поэтому у меня сразу первая задача – добыть оружие. И я либо добываю оружие кого-то, гандошу из этих фейсбошников там, полицаев тогда либо добыв оружие уже гандош в любом случае это такой всегда тяжелый сон я просыпаюсь и думаю фух ну слава богу пронесло и не то что пронесло что меня там не задержали и так далее а что руки чистые что не убил никого очень переживания серьезные во сне постоянные во сне переживания что я кого-то из этих мразей пристрелил и так это натуралистично так это Жутко совершенно просто. Вячеслав, так удивляетесь. А мне кажется, и вы головы не потеряете. И... Будут тестировать этих членов избирательных комиссий, но не всех, как уже сказали. И масштаб тестирования зависит от ситуации в регионах и так далее, и так далее. То есть, если их протестировать, они там половина окажется больные, потом окажется, что половина померла после выборов, да, и, и в общем-то, тестировать смысл нет. Есть, если тестировать, значит никакие выборы не проводить. Такие вот дела. И в Минпромторге Минпром сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 20 миллионов масок в месяц. Интерес, кому они будут экспортировать, если Китай уже там триллионы масок делает и так далее. И я думаю, что цены там совсем другие, даже близко нет тех цен. Они могут экспортировать эти 200 миллионов масок в месяц в Россию. И, соответственно, значит, будут приняты какие-то нормативные акты, заставляющие всех носить эти маски или где-то там их использовать. Потому что ну, они, видите, как а, это производство -то усилили, да, увеличили объемы. Куда эти объемы девать? За рубеж их не скинешь, там нахер не нужно. Там своих навалом, и тем более по такой цене. Поэтому я думаю, что сейчас будут заставлять россиян масками пользоваться, Ну уже заставляли, но ну, сейчас чуть-чуть отпустили, я думаю сейчас начнут на местах, то есть это будут приниматься законодательные акты в думах, в местных, то есть каких-то будут подкупать депутатиков или наезжать, как правило наезжать, потому что это же московские круги, поэтому решают там с плохонами с какими-то кто там Держит фишку в этом регионе. Там, ну, в Саратове, Володин. Там, в каких-то других регионах. Другие там черти. И так далее. словно у нас в Орле полная беда. Доктор городской больницы Боткин кричит, что лечить людей негде от вируса и других заболеваний. Жаль ее. Ну что ж, бывает. Э -э когда эти доктора... Выборы подделывали, они что думали? Они думали как-то будет иначе, что можно иметь в власти хуйло, да, что разворовать все и самим участвовать в этом. Ну, потому что Гешефт нормальный у этих главных врачей. Что же, а бедные, что ли, это ее жалко? Они миллионеры, некоторые миллиардеры. И, ну, что они все долларовые миллионеры, это точно, да? И я имею в виду больших больниц. Главные врачи. Других там нет, потому что делиться деньгами приходится, потому что откаты нужно давать ОМС, да, Фонду обязательного медицинского страхования. Как проходит вся эта процедура, понятно, да? То есть подписывать какие-то бумаги, делить бабки и так далее. То есть, хочешь, не хочешь, если ты не будешь эти бабки делить, то выкинут нахер или посадят по какой-то причине, поставят того, который будет делить. То есть других там нет. Так что не надо их жалеть. Себя пожалейте. И ФАС оценили возможный рост цен на фоне второй волны коронавируса. Но ну, будет волна коронавируса, не будет, это не важно. Цены все равно вырастут. Зачем что-то оценивать? Могут они там вырасти цены или не могут? Они не могут не вырасти при Путине. Ну, они постоянно поднимают цены на все Сейчас если они поднимают цены на бензин Когда цена на нефть падает ну, О чем можно говорить <coughs> Маски в кредит будут Да, я уверен Что даже так И действительно Вчера вот нам писали Скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Странная ситуация Подал иск к Путину да, И после этого попал в больничку И уже из больницы не вышел Как-то все странно Но Он, говорят, болел, у него одна почка И так далее Официально Эти рассказывают, что помер от коронавируса Всякие Песковые и прочие Кстати, там дальше будет Что-то я не совместил эти новости В России выявили Менее 8 тысяч больных за сутки. Ну, сейчас, естественно, будут рассказывать, что очень мало больных, поэтому надо идти голосовать. В 22 регионах России пройдет исследование популяционного иммунитета к коронавирусу 19. Интересно было бы действительно нормальное исследование провести, чтобы понять, почему где-то помирают там чуть ли не по 11%, а где-то 0,5%.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 Так Вячеслав, смерти от коронавируса Зависит от политики медицинского страхования В каждой стране чем абсолютно не зависит А как это может зависеть Политики медицинского страхования Медицинское страхование И лечение больных в большинстве нормальных стран это вообще совершенно разные вещи. То есть тебя вначале лечат, а потом уже разговаривают по поводу страхования. То есть никто тебя не спрашивает, когда вот такие вещи, как коронавирус, про страховку. Спрашивают, когда ты начинаешь выздоравливать, да? Тогда на первом этаже сидит там дама, которая занимается медицинским страхованием. Да, и Она спрашивает, а что, какая у вас страховка-то? Поэтому, если у вас никакой страховки, ну и что? Вас что, лечить? Вас уже вылечили. Так что, это никак не связано, поверьте. Путин заявил, что последствия аварии под Норильском тяжелые для экосистемы Представляете, какие тяжелые последствия для России Вся вот эта путинщина мерзкая, которой 20 лет Одна сраная авария, он говорит, тяжелые для экосистемы Путин просто все уничтожает, не только экосистему Всю Россию уничтожил, все засрал, вот все вообще Антимедас, кто-то его еще там в 2000-х годах назвал. То есть, да что, не, не коснется, все в говно превращает. Тот Медас в золото превращал, а это все превращает в говно. ЧП в Норильске выявил ряд системных проблем. Вот он сам понимает, о чем говорит. Конечно, выявил ряд системных проблем. главная системная проблема это система Путинщина называется. И эту систему нужно немедленно уничтожить. Системная проблема. Против Ландоу возобновили уголовное дело. Ландошку замучили. Замучили Ландошку. Педаллаго ему лет-то сколько. я уж не знаю. Смешно. Вообще... Странно, да? Человек жил прекрасно при всех режимах и при советах получал по 11 зарплат. И при Аяцкове, и при всех остальных. То есть, все у него было всегда прекрасно. И тут раз на закате жизни вдруг такая проблема. Ах. Президент, значит, Владимир Путин разрешил воздушный транзит через территорию России санкционных продуктов. Обхохочется. То есть он подписал указ. То есть санкционку нельзя. Но есть указ теперь, что оказывается можно. Но только так. Можно прилететь, не разгружаясь. Заправиться и улететь. А можно прилететь перегрузить на другое транспортное средство, а оно уже, так сказать, полетит или там поедет, или что дальше, представляете? То есть, вот этот указ для чего и для кого нужен, вы же понимаете, то есть, для тех, кто при делах, для путинских. То есть, никому нельзя, а этим будет можно. Ну, это же транзит, да? То есть, а почему они тут разгружают то, что является санкционкой? Да это транзит. Артист, да. И вот э, пишут, что большинство россиян одобрили идею предоставить отцам отпуск после рождения ребенка одну неделю. Ну понятно, что одобрили, а кто, кто будет предоставлять? Студентам разрешили работать в школах. Ну да, ведь сейчас очень важно для путинцев, чтобы кто-то хоть что-то делал. Потому что все вообще, все стоит. Все падает. Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы. То есть 1%. Перевел деньги в 1% с себя. Пошли дальше еще сто раз. Перевели 100% улетело. Да? То есть, конечно, они быстрее улетели, да? чем 100 раз. Вы же понимаете. Потому что 1% с этой суммы. Сумма уменьшилась. Там 1% еще, еще, еще, еще и все. И, но не более тысячи рублей. Видите, какие молодцы. Такие прям... Так. Слава, как думаешь, белорусы скинут батьку? Ну, надеюсь на это, конечно. То есть, я, я даже и не знал, что. Такая ненависть. Ну, об этом поговорим к Лукашенко. И самое главное, что он знает об этом. Раз он принимает такие меры, каких-то людей арестовывает и так далее. То есть, он реально зассал. Высоцкий, кратко о реформах в медицине. Есть ли хилы и сразу в гроб? Да, это точно. Очень вырос в целом мире. грипповирус вирус 3-4. Ширится, растет заболевание. И Если хилый, сразу в гроб сохранить здоровье, чтобы применять эти люди аптей ранее. Гений, конечно. Вот. И Центробанк снизил ключевую ставку до с половиной процентов. Таким образом, что они хотят стимулировать? Кого они хотят стимулировать? Банки хотят стимулировать? Или хотят стимулировать тех, кто у этих банков будет брать кредиты, чтобы снизить процентную ставку там по ипотеке и так далее? Посмотрим. Но это уже мертвым припарк Экономику нужно развивать раньше того, как начался кризис. Развивать экономику в кризис – это безумие. Это вот экономисты великие, когда рассказывают. Там, Мальцев он в экономике не разбирается. Вот великие экономисты. Развитие экономики в кризис, да. я всегда вспоминаю Горю, да, который жил в квартире 12 или 11 метровой, сделанной из колясочной, да, и ездил по городам и читал лекцию, как стать миллионером там, или миллиардером в период кризиса. Вот, вот это приблизительно вот эти люди, которые только денег наворовали. Заработать они ничего не могут. Реально не могут государство сделать успешным с точки зрения экономики и финансов. Да? Ну вот знают, как поднять экономику в период кризисов. Обхохочешься. Так Председатель Банка России Эльвира Набиулина полагает, что полное возвращение ВВП и РФ до уровня 2019 года произойдет только в первом полугодии 2022 года. Вот видите, только к 2022 году мы сможем достигнуть того, я не знаю... Какого-то, Олимпа, да, на котором мы были. Так давайте посмотрим, на каком Олимпе мы были. Понимаете? Полтора триллиона ВВП был по номиналу. Да? Полтора триллиона по номиналу. Вот. То есть, нет ни хера. Там, я не знаю, у кого еще полтора триллиона. То есть, это э, столько, сколько у, у города Нью-Йорк больше. Город Нью-Йорк больше, чем у тех, кто на Олимпии. А давайте посмотрим на душу населения. Это очень важно, да, на каждого человека. Вот список стран по номинальному ВВП на душу населения. Ну, первый, понятно, Люксембург, Швейцария, Макао. Макао, кстати, часть Китая, да. Здесь отдельно идет Норвегия, Ирландия, Исландия и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, пошли. идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем. Россия 64 место. Можете себе представить, 64 место на душу населения. Это, к этому мы должны стремиться. Это нам обещают в будущем. Мы можем получить 64 место. А сегодня какое? А сегодня последнее, что ли? Как там, я херу знать, в Новом... блядь. Габона, наверное, больше. да, вот. Так что, что я могу сказать? Вот Говорят, и наверняка скажут, а вот рядом с Россией, там Китай стоит. Да, но в Китае полтора миллиарда. И кроме всего прочего, Китай, когда рассматривают э -э списк по номиналу ВВП на душу населения, в Китай не включает Гонконг, где 7,5 миллионов человек и денег там как у дурака Махорки. И Макао, где почти 700 тысяч человек и тоже нормальный денег. Если включили, место Китая было бы, конечно, совсем другое. Не рядом с Россией. Поэтому, что тут говорить? В России людей-то нет. Мать, огромное количество недров всего. Мать, и, и, и 11 тысяч было 11 тысяч долларов на душу населения. Да это обхохочешься вообще. Стыдно, жутко стыдно. Так, в Госдуме оценили. И я говорю, это обещает, наебнули на вот это. Обещает, что в будущем, если будем хорошо вести, то к 22 году вот будем там... Но мы-то будем пытаться вернуться на то же самое место. А страны все остальные не стоят, они развиваются в отличие от России. Поэтому это место недостижимо. Это как опора и Зенона. Ахил не может догнать черепаху, понимаете, так и России никогда уже не догонит всех этих с Путиным, Набиулиной и всеми остальными. Никогда. Этого места уже никогда не будет. Понимаете? Ну, при Путине. Я думаю, при нас будет гораздо более приличное и почетное место. Песков объяснил выбор издания для статьи, Так нужно считать деньги... В офшор на душу. Так в офшор. Они же тоже считаются эти деньги. Какие бы офшор они не проходили. Они же появляются эти деньги в России. В виде материальных благ каких-то. Ничего не понимаю. Так. Так. Так. Сейчас я тогда... Кто-то звонит Представляете Узнаем кто звонит Алло да. Это ты что ли звонишь дверь? Ну мне кто-то названивает Ну ладно хорошо давай Ну куда я введу Введу эфир я эфир веду. Давай. Мне безразлично, что случилось. Давай. Такие вот дела. Звонят. Откройте дверь. Такие вот. Ага. Где моя кошечка, спрашивает. Так. Почтальон, да, почтальон это такой важный человек, какой там, этом... как ее, э -э так, ну мне интересно просто, стал. сейчас я попробую открыть, прошу прощения, так, остановлю, да, продолжаем разговор, прошу прощения, тут Всегда бывает, блин, не пугай, пишут Трубу прорвало просто, ничего страшного Тут, правда, оказывается, чуть не смыло нас Пока я, пока я веду трансляцию, меня, оказывается, чуть не смыло но, но бывает, что, видите, тут пришли люди Чтобы помочь там все перекрыть, представляете Все там, спасти нас от, от того, чтобы нас смыло ну что ж, это... местные жители, они всегда приходят на помощь, даже по каким-то таким мелким делам. Вроде казалось бы, их и не касающиеся да, видят, что-то что, что случилось, они сразу же пытаются всем миром что-то там решить. Так Видите, какие настойчивые. То есть я бы и не знал, что там происходит да И сейчас, может быть, своими делами Занимался Меня, меня бы смыло нафиг Вот такие вот вещи Так, что тут пишут? Цивилизация, люди приходят на помощь Да, вы даже не представляете Насколько отзывчивы. Здесь солидарность на, на самом высшем уровне На самом высшем уровне Здесь никогда мимо тебя не проедут никогда. Вот я еще обратил на это внимание еще в Литве, когда в начале 90-х годов и с товарищем с Валдесом, он Литовиц вместе служили мы в армии и едем по трассе Каунас-Вильнюс где-то там sind, недалеко от электриэна и ремень порвался. Машина закипела, ремень порвался, все остановились, стоим, открыли капот, а ночь и проезжает мимо легковушка, вдруг раз назад сдает, выходит летовит, здоровается. Говорит, что там ремень порвался? Ну, да, ну на ремень тебе, там достал из багажника ремень, помог даже, ключи дал установить ремень. Я так удивился, он говорит, что ты удивляешься, у нас всегда так это же не Россия. Вот тогда мне запомнилось, это Советский Союз был, и мне запомнились его слова, это ж не Россия. Такие вот дела. Ага. Слава богу, судруга, что, что могло быть еще? Эти путинские так не приходят. Тем более, что так просто они сюда не придут, понимаете? Им через вот этих еще надо будет пройти, вот через этих. Которые мне сейчас в дверь звонили, а это не так в рост Мальс, каково твое отношение к Рижскому ОМОНу? Они герои, а в каком месте они герои? Рижский ОМОН, который стреляли в людей? Какой стать? Я по этой же причине уволился в то время из милиции чтобы не разгонять палками протестующих. Они стреляли в людей. Почему я должен героями считать, если я не захотел быть таким героем? А? Вы что? Нашли героев. Так. Песков объяснил выбор издания для статьи Путина о Второй мировой. О как! Сказал, что это солидные здания, читают солидные умные люди и прочее, прочее. Вот. И тезисы приблизительно такого плана. Ну, я все не буду перечислять мне этой статьи. Я начал читать. Она очень скучная. Очень такая, знаете. По-советски написанная, да, такая вот чисто... Вся Вторая мировая война у Путина 22 июня начинается, да. Там вот главный 20, вот все знают, что там 22 июня, да. Вот, и тезис такой... Там применил, все государства должны активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов предвоенного и военного период. Представляете, какая лживая тварь. То есть, это тот человек, который полтора года назад засекретил все данные о Великой Отечественной войне до 2040 года, а все архивы НКВД до 2050 года. И вот эта гнида рассказывает о том, как все должны там броситься рассекречивать архивы. Да, ну, начни с себя. То есть, такой принцип да, младшего командира. Делай, как я. И Слава, ты много говоришь, но сидя во Франции ты ничего не сделаешь. Мы помним твои заслуги, но ты уехал, и это всем сказано. Вадим. Ты научись вначале писать по-русски, чтобы было понятно. Я вот с трудом понимаю, о чем ты хочешь сказать. Да, всем сказано. Что всем сказано? Удивительные люди, блядь. То есть, лучше было бы, если бы я не уехал, и сейчас бы сидел за терроризм пожизненно. Да? А вместе со мной еще посадили бы несколько тысяч человек. Потому что сразу же нарисовали. Вот видите, вот есть... Лидер террористов, да, вот, вот эта группа у этих террористических организаций, там ячейки на местах и прочее, прочее, прочее. Так, что ли, получается? Или у тебя с головой беда, или ты умел человек-стукачок, да. Но я полагаю, что, скорее всего, с головой беда. Потому что, когда есть возможность не сдаваться в плен, да, то лучше не сдаваться в плен. Так. И вот... Тут критикуют Путина по поводу того, что он, вот я прям прочитаю, ну все, Пыня дописался до того, чтобы акт молта бентропа соответствовал международному праву. Конечно, можно прикалываться на эту тему, но вы знаете, я вот не соглашусь с этим. Знаете почему? Потому что международное право в то время было на таком уровне, да? Когда это действительно соответствовало. Как это не парадоксально. Потому что все принципы, которые были изложены в уставе Лиги Наций, были похерены. Но, собственно, сама Лига Наций развалилась. Все принципы основные международного права, которые существуют теперь, если вы посмотрите. Все они основаны на всеобщей декларации прав человека. Все они основаны на уставе ООН. И все они основаны на тех декларациях, которые принимали в 70-е годы 20-го столетия. Да? Вот как это ни странно. Понимаете? Есть принцип такой. Пакта Сунд-Серванда. Договора должны исполняться. И вот это единственный принцип. Единственный. На который все навешивается. Сейчас огромное количество новых, но они все навешаны все равно на этот принцип. Договора должны исполняться. Понимаете? Потому что если этот принцип не работает, то тогда все остальное нафиг не нужно. И тогда фактически, вот тогда, в те времена работал только один принцип. Договора должны исполняться. Ну Договор между Сталиным и Гитлером был подписан, который известен пакт, как, как пакт Молотова Рибентропа. То есть, не было тех принципов, которые в современных декларациях и в Уставе ООН описаны. Поэтому я тут могу с людьми, которые, это говорят, не согласиться. Другое дело, высказывать свое мнение по поводу пакта Молотова Риббентропа никому не возбраняется, да? И, как вы понимаете, Путин высказал свое мнение. И мнение это за. То есть, ему этот пакт нравится, я так понимаю. Да? Ему нравится вот вариант раздела Прибалтики. Почему? Ну, потому что вы знаете, что он творит в ДНР, ЛНР без всякого пакта. То есть, Путин как раз такой из тех гаденышей, которые готов отобрать... У стран и государств суверенитет. Но если он отобрал суверенитет у своего народа собственного. Так что, что тут скажешь. Поэтому не это главная его вина. То, что он там сказал, что это соответствует международному праву. Международному праву на самом деле все соответствует. Да, что соответствует каким-то договорам. Потому что я говорю, единственный принцип международного права, все остальные, они как бы то есть, то нет. Эти их сейчас написали. Там юристы, которые очень любят э, что-то новое вносить в, в, в право. А тут видите, сколько можно было понаписать. Единственный принцип реальный. Договора должны исполняться. И за этим принципом не стоит ничего. Если нормативные акты, подписанные, так сказать, принятые в стране, они обеспечиваются силой государства, его аппаратом принуждения, то это не обеспечивается ничем. Ну да, должны исполняться. А если мы не исполним, да и хер с ними, если вы не исполните. Да? Поэтому не нужно понимать, что и сейчас та же самая ситуация. И нужно понимать, что Путин именно так рассматривает весь мир. У кого силы есть, тот может принудить выполнять договор. У кого нет силы, значит, все договора перед тем, все, все что я должен, я всем прощаю. Так. Такие вот дела. Путин показал журналистам, что находится за дверями его кабинета, Ой, Там рассказывал, там, что не прибрался там, и все такое прочее. То есть такого открытого политика демонстрирует, обхохочется, вот уж открытый политик. О чем журналистам не спросить его было, о его личной жизни, обо всех остальных делах. Сказать, вот ты нам показываешь там комнату какую-то сраную свою, комнату отдыха, она хера нам нужна. Ты нам расскажи, с кем ты живешь, сколько у тебя детей, сколько внуков там и так далее. И так далее. Вот это расскажи. Никуда тебе эти внуки звонят. Как он там про Кремль рассказал, где он и не бывает. да? Они ему звонят туда. Откуда они тебе звонят, эти внуки? Лучше расскажи. Вот это будет интереснее. Путин заявил о достойном ответе России на угрозу коронавируса Оказывается это достойный ответ А уже дан что ли ответ? Я не понимаю Очень странно Какую чушь мне тут пишут, причем пишут подряд про Путина, почему-то я должен о какой-то любви к Путину говорить, я Путина ненавижу, он мерзавец. Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского. А медаль Луки Белорусского он не учредил? Нет, и было бы интересно. Или, или в связи с тем, что сейчас все расписывают уже старую эту новость, а, ну, она, наверное, фейковая по поводу того, что Людмила Путина там сожительствовала. Или жила с Путиным, потому что из-за какого-то сказочного там секса, да, поэтому, фант... из-за фантастического секса, да, из фантастиш, да, поэтому, наверное, надо а, Луки Мудищеву медаль, блядь, <laughs> учредить из-за фантастического секса, учредил орден Пирогола, блядь, такие вот дела. А Луки Мудищи вот кто-то написал. Да, видите, мы как-то с вами синхронно так думаем. Медаль Луки Мудищи. Навальный и Плющенко схлестнулись после ролика о поправках с участием Гном Гномыча. Ну, я что-то этот ролик так вот где-то несколько раз всплыл, но я не тоже до конца, в общем, не посмотрел его. Потому что мне противны всегда такие вещи. Все эти плющенко мне противны со своими этими бабами, блядь, прям омерзение вызывает. А вообще хорошо было бы сделать этот ролик, но ну, из того, что я видел, чтоб гном гномочим был Путин. Да, он там, они его там гном гномочим называют, да, чтобы. Был путин гном гномочим тогда было бы очень хорошо такие вещи они взрывают мозг надо их же оружием пользоваться то есть висит их плакат там наша конституция не наша да правильно там и все все взорвано сразу то есть это работает на минус или там да, вот этот вот ролик там плющенко там про гном гном еще. ну вставьте им, мальчику рожу путина и все вот 5 баллов и все в минус, в такой в жесточайший просто минус. Слава, какая судьба детских колоний в будущей России? Ну, во-первых, в будущей России не нужно столько детских колоний. Во-первых, это если дети совершают преступления. Это больше относится уже не к вопросам права, а к вопросам психиатрии. И поэтому нужны учреждения, которые бы ну, коррекционные, скорее всего, были, а не исправительные. Да? Поэтому я думаю, что такого количества их не будет по многим причинам. Да? А то количество, которое необходимо... Да, ну, я думаю, что мы сможем сделать таким, чтобы уже больше не попадали ни в какие дети. Ни в какие места заключений. И будем контролировать. Статистика должна быть постоянно положительной. Рецидив. Если рецидив будет составлять 5%. Это плохо. То есть мы добьемся, я думаю, что меньше. 5% это максимальный предел. Если, если больше 5%, то все. То есть этих людей заменяем на абсолютно других. Методы на абсолютно другие. Значит, это работает херово. Не более 5%. То есть, это вот планка. Вот такие дела. А гном-гном, что-то раз не про Путина? Не, ну понятно, что про Путина. Поисковики нашли тела пропавших короче у черкесии детей. Дети утонули. Также дети утонули под Белгородом в пруду. А, так. Потом... Кирова-чепецкий утонул 13-летний мальчик в Чите. Автомобиль с детьми и взрослыми утонул в озере. Есть погибший. Пишет, в Кировской области утонул ребенок. Восьмилетний мальчик утонул в Тамбовской области, в пригороде Мичуринска. В... Вот так, так, так, в Кимрах. Сквозь катание на гидроцикле нашли тело мальчика в Гачинском районе. Утонули мужчина и женщина. В Анапе пропала женщина-дайвер с научного судна. Ну, какое-то безумное количество. То есть, вот я читаю, у меня прям лента идет, идет, идет. То есть, вот на озере, на автозаводе... Подросток утонул в Нижнем Новгороде. В парке мира Вологды утонул мужчина. Четырехлетний мальчик утонул под Подмосковье. Его бабушка ходила за пивом. И так далее. Огромное количество тонут. Огромное количество. Во-первых, казалось бы, да, сразу надо принять какие-то меры. Путин там любит, что там там выступать сейчас. По интернету, да. Ну, почему бы ему ну, вот было, казалось бы, совершенно невероятное количество потопших? Почему не, не собрать свою эту шоблу, не поговорить на эту тему, не раздать задания, конкретные задания, да? Ничего этого не происходит, <coughs> как ни странно. Хотя это как раз то, что можно решить очень просто. Все эти вопросы связаны с гибелью людей. Огромное количество утонувших, да, особенно детей, они там рассказывают о том, что дети в России нужны, и так гибнут бездарно дети в огромном количестве. Кроме всего прочего, когда такое большое количество погибших вот таким образом, да, то сразу же возникает целое направление Связанные с убийствами, да, которые маскируются под несчастные случаи. Под какие несчастные случаи маскируют убийства? Ну, под самые стандартные. Ну, то есть, э, вот эти вот э, слабоумные в России, да, которые убивают там других, потом поджигают дом и думают, что вот от того, что он там зарезал и бросил там труп зарезанный и поджег дом, его никто не поймает, да. Почему он поджигает дом? Ну, потому что это очень просто, потому что э, он часто видит пожар, и понимают, что никто не удивится. Помните, как в пятерка Шпак Честертона? да, помните там, Он говорит, что по поводу того, что это самая естественная смерть. То есть, говорит, во Франции он должен был погибнуть на дуэли. А в России при взрыве бомбы... не в Англии на охоте, в России при взрыве бомбы. То есть, тогда самая простая смерть в России была, самая обычная, да, при взрыве бомбы. Это XIX век. Так вот, сейчас, видите, огромное количество людей тонут, а при том количестве расчлененки, которые мы видим каждый день, находится по всей России. То есть, мы можем предположить... Сколько убийств. И эти убийства, я думаю, в ближайшее время также будут маскировать, кто так поспособнее от вот, утоплых. Потому что ну, самый простой вариант. Так. Пишет самоубийство. Ну, не знаю. насчет, Я думаю, что количество самоубийств тоже большое. Потому что люди с мостов прыгают. Но, как правило, с водой связанные с самоубийством, они сразу же выделяются, потому что ну, это или прыжок откуда-то в воду, да, никто никто же не оставляет одежду, на берегу не плывет и не начинает там топиться как мартиныден Иден помните описание Джека Лондона, как Мартин Иден топился с выпал с, это, с иллюминатора, да, чтобы всплеск никакой никто не услышал, а это был посреди бы Атлантики какой-то маленький всплеск, а потом плыл, а потом нырял и, и утопился. Кстати, Джек Лондон уже тоже пропал с корабля, то есть я вполне допускаю, что это описывал свою будущую смерть. Слава, как думаешь, реально вернуть из-за кордона все, что они украли? Ну, тут не, нет, нереально. Как это, как это вернуть из-за кордона? Этих денег уже нет. Основная масса этих денег профукана. 90% профукана. Вы что ж думаете, что они эти деньги собрали и приумножили, что ли? Вот это вот шобла никчемная. Да вы что, прикалываетесь что ли? Конечно, они все просрали уже. Им нужны другие деньги для обеспечения а, той собственности, той роскоши, которую они накупили Поэтому что-то мы вернем. Так. Ну какие-то тролли. Вячеслав, вы работаете, а то говорят, что вы бездельник. А каждый день я вот в эфир выхожу, голубчик какой-то, октай, октай какой-то. Это не работа, это безделие. Каждый день, включая субботу и воскресенье. Да? А каждый день я общаюсь со своими соратниками. Каждый день я огромное количество информации перелопачиваю, даю огромное количество советов, рассылаю огромное количество писем. Это чем я занимаюсь, если мне даже спать некогда. Ну, наверное, бездельничаю, как Бродский. Помните, когда его привлекли к уголовной ответственности за паразитический образ жизни? Имею в виду, что он не работает, а он представил а, тетради со своими стихами. Сказали, да и разве это работает, говно там. Вот надо же работать там, скайлом где-то, вот это работа. Так что голубчик, скайлом, это тебе надо работать, потому что у тебя мозгов нет, да? поэтому тебе надо работать скайлом. А мне нужно, может быть, даже побольше отдыхать, потому что я переработал уже очень сильно. А, слава, грубая ошибка. Мартин Идден топился посреди Тихого океана. Не веришь, проверь. Слава, грубая ошибка. Да, ну, я и не спорю, я и не помню. Я не помню. помню Но Джек Лондон точно э, не прибыл. Он из Нью-Йорка э, в э, Лондон, да, э, двигался и не прибыл. Поэтому, может быть, одно у меня на другое наложилось. Я Мартин Идон читал, знаешь, когда... Э, 13 лет мне было. 13. И больше не перечитывал. Так что... Ну, может, даже и тринадцать не искал. Ну, тринадцать вот или чуть-чуть меньше. Поэтому yeah. я вполне доверяю, что вы правы. Да. Я помню, насчет Марсины Дана там... Кусочек стихотворения Уитмана «Пешком с легким сердцем я выхожу на большую дорогу, Я здоров и свободен, весь мир предо мной». Мне так оно понравилось, когда я откинулся из армии, то первое, что я сделал, это дал телеграмму такого содержания. «Пешком, легким сердцем выхожу на большую дорогу, Здоров я, здоров и свободен, весь мир предо мной». Вы приедете в Москву на парад победы? Ну, на, на наш парад победы, безусловно, приеду, когда мы победим. Так... каком-то политике меня спрашивают А я даже не знаю кто это Дагестанских чиновников избили битыми арматурой Ну видите какая прелесть Развлекаются потихонечку люди Пожары 47 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки А что Откуда мне чиновники -то? Про пожары мы говорили А тут влезли чиновники и вот центральный рынок загорелся в Новосибирске. Когда пишут, сколько пожаров ликвидировали, это значит, уже все. Это, значит, уже горит все сильно. Имейте в виду. Центральный рынок загорелся в Новосибирске, в Армавире. Троих человек. А, да, в частном доме спасли из огня. В Твери вспыхнул дом. Четыре человека погибли в Удмуртии. В Самаре пожар на правом берегу Волги. В Башкирии пожилая женщина погибла в доме в частном. ну Огромное количество частных домов. В Перми при крупном, при крупном пожаре в Ангаре погиб мужчина и так далее. ну вот Прям целая лента у меня пожаров. Тут их несколько... Если не сот, то десятков точно. И спецназ ФСБ задержал заместителя вора в законе Гази Брянского. А есть такая должность заместитель вора в законе. Представляете, какая прелесть. Это в Дагестане такое случилось. Ну, я так понимаю, что путинцы хотят быть единственными ворами и не терпят ни воров в законе, ни их заместителей и так далее. Потому что они хотят быть единственной криминальной группировкой в России. И российский депутат застрял на яхте посреди океана. Представляете, какая прелесть депутат ЗАГС Челябинской области вот из-за поломки двигателя за застрял на яхте а я не понял но если это какая яхта если моторная то как можно на моторной яхте ходить вокруг света а если парусная то что решит поломка двигателя если она под парусом ничего не понял я понял только одно что некий депутат действующий в Челябинской области отправился в кругосветку то есть, во время своих полномочий отправился в Кругосветку Вот такой молодец Я сразу вспоминаю Валька Завадникова Который был сенатором от Саратской области Крайне редко появлялся в области э, В Совете Федерации, наверное, также крайне редко появлялся Но зато у него была гоночная яхта И не только гоночная у него был И куча крейсерских моторных яхт э, На Средиземном море И вот он на этой гоночной яхте со своей командой вечно пьяный гонял И это было его занятие как председателя комитета по промышленности Совета Федерации То есть когда бы не посмотрел а, импортное телевидение о гонках а, на яхтах Всегда там это яхта Валька и он там среди толпы То есть вот такие вот э, депутаты и сенаторы Ну а что собственно, что там делать? То есть если ты голосуешь так, как, как все, то ты там не нужен, да, там могут из за тебя проголосовать. А если ты там голосуешь не так, как все, то тогда лучше на ярте ходить, это безопаснее, да, потому что ну, вдруг не так, как все проголосуешь, потом сожрут. Вот такие дела. Пишет гном гномыч Сын Плющенко. Да я понял, что гном гномыч, сын Плющенко. В этом вся соль. Они же обращаются к нему, там как гном гномыч. А там надо рожу Путин нарисовать. Девять судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Очень хорошо. Видите, как замечательно. Суды эвакуируют из-за угрозы взрыва. Кто-то. Не дает покоя этим грешникам. Я, в общем-то, ну, никогда так не поступал и никогда так не поступлю. Но если кто-то это делает, я никогда не буду отговаривать. Так. Россиянин пытался покончить с собой перед отделом полиции в Калининграде. А вот от этого я буду отговаривать. Ну, представляете, человек выступает там, недоволен работой правоохранительных органов и решил покончить перед отделом полиции. Обливаться горючим, поджигаться. Зачем? Если ты хочешь расстаться с жизнью, недоволен работой полиции, сделает как-то иначе. Там масса вариантов, да? Как это сделать? Поэтому не думаю, что это путь. 22-летний парень угнал с работы дорожную поливомоечную машину. И, значит, вот врезался куда-то и убежал. Но это классическая ситуация. Не знаю, почему это новость. Везде, на всех сайтах. Я помню, когда... У меня была охранная структура. Постоянно сталкивались с тем, что кто-то уезжал на какой-то машине. Я, я это очень жестко пресекал. Первый раз я с этим столкнулся, когда только начал работать. Я ехал на машине и вдруг увидел кран, какой-то дорогущий, японский, ночью. А вот с этого предприятия, которое мы охраняли, и за рулем этого крана я увидел... Охранника своего Я оболзил То есть охранник вместо того чтобы охранять Укатил на кране Это был для меня Очень серьезный звонок И потом я очень жестко в общем, Такие вещи пресекал И они перестали продолжаться Ну были какие-то эксцессы Время от времени Но если говорить о, о Десятилетии работы да, То это были единичные случаи По пальцам я могу пересчитать Лукашенко проводит переговоры с Лавровым. Ну, я так понимаю, вот сказал Лукашенко, что не искрит о разговоре с Путиным. Пытаются они договориться. То есть Лавров, наверное, с Вовой пугают Лукашенко, что без нас тебе хана, тебя сожрут и так далее. А Лукашенко понимает, что с ними ему хана. И вот он между двух огней с одной стороны, ему не хочется ссориться с этими ребятами, чтобы не навлечь на себя геморрой. А с другой стороны, ему не хочется с ними уж очень сильно обниматься, потому что они вот только полгода назад пытались его отодвинуть от власти, да, и кого-то там на смену отправить. Ну, то есть, таким образом, ну, наверное, не на смену, а ему... Ну, пообещали, что давай там Белоруссию в состав России, а ты там генерал-губернатором пожизненным, но он же понимает ценных слов. Поэтому да и не хотел он быть генерал-губернатором, он хочет быть хозяином, диктатором хочет быть до конца своей жизни, а потом еще по наследству Коле передать Белоруссии. Так. Слава при всем тебе уважении. Модера модератор тебе необходим. Ну, у нас есть модератор. Я просто не очень активно баню и не очень активно предлагаю банить. Так. Лукашенко заявил о сорванном Майдане в Белоруссии. Да, народу очень много вышло, кстати, вечером, вот и вчера вечером. Народ негодует по поводу арестов, которые он проводит, и по поводу его деятельности. А вот Кремль высказался о задержании соперника Лукашенко, то есть Виктора Бабарико. И знаете, что сказали? То есть, они, когда там где-то в Америках происходит, очень сильно критикуют. А здесь мы считаем, что это, считаем это внутренним делом Белоруссии. О как! Молодцы, какие внутренним делом. А Евросоюз потребовал от властей Белоруссии освободить бабарика. Посмотрим, во что это выльется. Но народ уже начал себя проявлять в Беларуси, Как это неудивительно. Я готов. Какая от меня поддержка нужна. Мне там писали, говорят, вот давай там поддерживай, помогай. Любую, любую поддержку, которую я могу оказать, я окажу народу Беларуси. И я так понимаю, что они поняли уже, что это так, поэтому и показывают по белорусскому телевидению, какой мальцев-террорист. Я готов оказывать поддержку тем, кто... Сражается с Лукашенко. Я готов оказывать поддержку всем, кто сражается с диктатурой. Так что Лукашенко что сейчас понимает? Он понимает, что народ предпочтет ему любого. И поэтому он сейчас взбесился и начал вот душить там всех, кого, у кого не попать. кто -то только заявит, что он хочет, хочет баллотироваться все сразу же под ножи. Неудобные комменты Слава не видит мелко. Для меня нет неудобных комментов. Есть оскорбительные, я сразу баню за это. А неудобных нет. Так что неудобные. И для вас они неудобные, как вам кажется. А для меня наоборот нормальные. Я Когда э, что-то такое мне говорят, я как раз... Наиболее активным становлюсь. Я помню всегда, когда перед избирателями выступал. И там, а вот я вам сейчас такой вопрос задам. Я, давай, давай, скорее, иди сюда. Ну, потому что только это. Драйв дает только такие вопросы. Да? Россия может разорвать налоговые соглашения с Кипром. Очень... Противная ситуация для путинцев, так они через кипрский офшор отмывали огромные деньги, Путин сам лично отмывал, даже Зюганов об этом говорил, помните, правда он э, при закрытии э, сессии сказал об этом днем, а вечером уже ничего не повторили, а потом у коммунистов стало все нормально, да, потому что ну, недаром это все говорилось. Про 28 миллиардов, да? Он сказал Зюганов, что там какой-то его там друг, какой-то банкир ему там подкинул информацию, что Путин со своими друзьями отмыл 28 миллиардов через Кипр. И эта информация больше нигде не появлялась. Так. Так, так, так. Через два месяца повторится 19.08.1991. Не знаю, повторится не повторится, условия несколько другие. Россия и Сербия будут вместе бороться с терроризмом. Ну, и перевожу с Лавровского. То есть, Сербия будет помогать ловить таких, как Мальцев. Да, я знаю об этом. Если он, если он рассказывает, они и раньше такое делали. И раньше, три года назад, в Сербии сидело огромное количество путинских ГБшников. Там штаб квартиры ФСБ, и игру, и кого хотите. Все службы внешней разведки. И они там пешком ходят и решают все вопросы. Везде, в любом органе власти решают все вопросы. И поэтому, когда они меня хотели выманить с территории Черногории на территорию Сербии, я сразу все понял и улетел во Францию. То есть, они думали, я поеду там оформлять э -э визу, да? вернее, даже не так. Они думали, что я отдам паспорт кому-то из своих соратников, да? и они поедут э -э оформлять визу в Сербию, а там этот паспорт отберут. Потому, что в Черногории французское посольство не оформляло визу. А ближайшее место, где оформляло это Сербия. Да? И поэтому, говорит, ну езжайте туда, вот там оформите визу, там все готово и все будет нормально. Но я знал, что там готово. Поэтому я без всякой визы сел в самолет и улетел. И очень правильно сделал. Так что... Так... Пишут, почему я там не спасаю кого-то от алкоголизма. Я, во-первых, никого не обязан спасать, да? У меня есть семья, слава богу, в моей семье нет алкоголизма, да? Понимаете? Никого, никому я ничего не должен. Кого-то я должен там спасать, бежать от алкоголизма. Зачем? Чушь какая-то. Я что, нарколог, что ли? У меня профессия нарколог? Нет, я даже близко не нарколог. Я политик, да? Так что обращайтесь по адресу. Так, Трамп намекнул на рассекречение информации об НЛО. Очень это интересно. Да, посмотрим. Что они там в зоне 51, в ангаре восемнадцать покажут. Вот Трамп зачем это делает? Затем, чтобы привлечь любопытных людей на свою сторону во время выборов? Да, то есть я, вы меня выберете а я вам рассекречу. Прикол. Мать, в Саратове бензин подорожал, то он везде подорожал. Да... Смотрел фильм «Через тернии к звездам», там Туран с очень похож на пыню, да, там такой карлик был, да, я помню. И мутанты, карлик и мутанты, вот очень. Бензин по всей России подорожал. Вячеслав Вячеславович, у вас птицы какие-то поют, еще как поют. Птицы так поют, что тут коты бесятся прям. Так... Умер сыгравший Бильбо Бегетта в «Властелине колец». Актер – это Иен Холм. Да, такой неплохой актер. В «Пятом элементе», помните, он папа играет. Такой очень, очень сильный актер. Вот такие вот дела. И в США скончался сын Хрущева. Видите, где должны доживать... Дети советских и российских вождей. Родственники Сталина, Хрущева и так далее. Все за бугром живут. Вот такой патриотизм. И ученые в университете штата Вашингтон перечислили факторы, которые помогут дожить до 100 лет. О, видите, как здорово. И знаете, какие это факторы? Это высокий социальный статус. Большое количество деревьев в том месте, где живешь, и зелени. Транспортная доступность, качественные медицинские услуги. Низкий уровень загрязнения воздуха и прочее. То есть, то, что абсолютно недоступно в России. Не какая-то там хрень, а вполне конкретное благо. Так... Сережа Иванов пишет, никогда не делайте то, о чем вас не просили. Я всю жизнь делал то, о чем меня не просили. Делал революцию, никто меня об этом не просил, да, и многие другие вещи. И никто меня об этом не просил. 90-е бандитов победил в Саратове. Тоже об этом меня не просил. Я делал это по своему, так сказать, разумению. Будучи депутатом Думы, боролся с а, расхищением бюджетных средств. Меня тоже об этом никто не просил. Наоборот, просили. Ты этого не делай. В доле будешь. С Аятском боролся. И тоже меня об этом никто не просил. Я всю жизнь делаю то, о чем меня никто не просил. Вы знаете, я уж точно не изменюсь. Мне 56. Такие вот дела. Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программу «Плохие новости». Напоминаю, что э, вышел новый мультик. Так что вы на мультканале «Мальцевский» можете его посмотреть. Этот новый мультик. Также можете подписаться на авторский канал «Вячеслава Мальцева». И там можете посмотреть. В общем-то, ну на мультканал... В любом случае подпишитесь и в любом случае смотрите. Там много того, что я не размещаю. И интересной информации. Так что правильнее, если вы сказать, наш сторонник, подписаться на этот канал и повысить его статус. Укупник Аркадий, спасибо. Джек тени. Вячеслав, вы говорите, что замковый камень всех бед России, ФСБ и Плешивый. Не, я говорю не про это. Я говорю, что Плешивый, замковый камень этой системы. Вова Путин, не ФСБ, никто. Именно Вова Путин является замковым камнем этой системы. И если вышибить, то система очень сильно изменится. Это я вам как криминолог говорю. Потому что есть понятие в криминологии форма преступности. Тот, кто не изучал криминологию, он не поймет вообще, о чем речь. Но я постараюсь вам объяснить. У преступности есть некая форма. И когда речь идет об организованной преступности, да, а вот именно это и есть путинщина, организованная преступность, захватившая государство. У нее, у этой организованной преступности, есть очень четкая форма. Да. И вот лидер, так сказать... Атаман, да, он очень влияние серьезное оказывает на все. И прежде всего на форму этой преступности оказывает. да. И если ты замковый камень вышибаешь, то преступность будет меняться. А вы же понимаете, что если в рамках государства будет меняться преступная система, то она рухнет. Это же элементарно. Она не может меняться. Почему Володин? Говорит, после Путина будет Путин, который, блядь, там даже если это не Путин, он будет действовать так же и делать то же самое. Ни хера такого не будет. Будет даже этот самый Володин, и все равно он этого делать не будет. Он будет по-другому. Он сожрет всех путинских, там, Чемишцевых, всех этих, блядь, Сеченых и прочих, прочих, всех этих Собяниных, всех сожрет нахер и под нож пустит. Не будет, понимаете? И другой, кто станет, тоже не будет. Понимаете? Поэтому надо вышибать вот этого. И они между собой будут такую устроить грызню, что нам останется их только добить тапком, блядь, и все. И Манюров правильно выбрал врага, но неправильнее ли было тогда напасть на Думу, как на самый главный рассадник малефиков? Неужели Орвел ошибся? Иерархия овцы, волки, свиньи ошибочные наверху всегда сидят вторые. Ну, Не знаю... Насчет э, правильности иерархии Я могу, я не могу рассуждать про скотный двор Я могу рассуждать про тот свинарник, который у Путина. Так что, Александр Вячеслав Вячеслав, здравствуйте Здоровья вам и вашим девочкам Как в одной партии могут существовать Зюганов и Бондаренко Ну это особенность э, э, КПРФ, да? КПРФ предоставляет некие возможности людям. Они могут стать депутатами, но они должны мириться со многими вещами. Привет. девочкам? Кто Привет, приехал? Да. Мы. Да? Мы. Кто сейчас... приехал? Что Не знаете, кто девочка да, я приехал? Девочка. <звук> Жек Привет. из Привет. тени. Вячеслав, ваши отношения... Э нет, не имею никакого отношения Александр, э, спасибо Альпиншток, товарищ Бранштейна, Сыралист, Мальцев 55-67 номерок, да? Саратов А вот 55-68 Мальцев Сер, Матвей Сергеевич Город Рубцов, Скалтай Ему 20 лет Карл, сюрреализм в том, что Недавних школьников уже приравнивают К Ассаме Бен Да, видите Это вы хорошо подметили Интересно, кто такой Мальцев Матвей Сергеевич Город Рубцов, Скалтай 2000 -го года рождения Блять, 2000 -го. Ты уже террорист? Ну да, а он следующий. У меня 55-67, а у него 55 65 А Мальцев. Ну вот, может быть, может быть, уже этого достаточно, чтобы быть террористом? Лариса, на ваше усмотрение. Спасибо. Друг, Габушев не в себе, он во мне. Спасибо. Мак... Макаронный монстр. Извини, что мало ограблен проклятым карликом. Спасибо за работу, вместе победим. Спасибо. Спасибо. Так, и напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программу «Плохие новости». Напоминаю, что под видео есть описание, там есть строчка для партизан Мальцева, то есть для сторонников Мальцева, там есть строчка. И там голосование сейчас идет, подписывайтесь на партизанском сайте и голосуйте за логотип. Там... В общем-то, предложено большое количество логотипов. Очень важно, чтобы мы с вами выбрали вместе. Это очень важно. Я, в общем, свой выбор сделал. Так. И а, также волонтеры Мальцева под видео. Есть строчка. И спонсоры. Становитесь спонсорами, волонтерами, партизанами и так далее. Юрий Дорогой Вячеслав Вячеславович, для меня пожилого человек, вы родной человек уже давным-давно. То, что вы делаете, не остается без последствий. Дерьмо должно исчезнуть с лица земли в матушке России. Спасибо. Татьян Кувшинка, умерший глава Чувашии Михаил гнатьев подавший суд на Пыню, был приличным человеком и выступал против китайцев, заселивших Чувашские земли договоренно с Кремлем. Может, поэтому он и умер. Татьян, я вам честно скажу, вы иллюзий не питаете. Ни один приличный человек не может быть губернатором. Понимаете? Не питайте иллюзий. Да, ну, может быть, он там был несколько своеобразным. да? Бордюра Собянина. Э, Нипель от Лорен Дитрих. Первая песня в мобильной студии. Владимир Путин. Молодец, политик, диль, э, дилер и борец. Кто за? Э, ставим плюс. Спасибо. Так. Напоминаю, что вы смотрите э, канал народовластия, и вот э, мне написали, что я э, пропустил определенный юбилей. Действительно, одиннадцатого одиннадцатого э, ну, июня э, этого года э, было семь лет, как я начал вещать. То есть э, канал Арсподготовка с одиннадцатого года. Был зарегистрирован. Обещание я начал 11 июня 2013 года. То есть 7 лет было. 7 лет в эфире. Говорят, за 7 лет в человеке не остается ни одной молекулы, которая была раньше, ни одного атома не остается, который была раньше. Не знаю, так это или нет. Ну, вроде у меня не сильно что-то изменилось. Да. Так. про какой-то пророческий фильм пишут а я не понял о чем про какой фильм вообще идет речь так. И пишут по поводу смерти главы Чуваши не случайность не знаю не знаю, может быть, случайность, может быть, не случайность. Но, судя по словам Пескова, они хотят выдать это за не случайность. То есть, они всякие намеки там э, такие делают пространные и так далее. То есть, их хотят в свой актив записать тех, кого они устранили, чтобы все пугались. Так. А фильм «Джокер». Ну... Как-то, вы знаете, мне не очень понравился, если честно. Я больше ожидал. Так, хвалили, хвалили. Так, сняли бы фильм про Мальцева, вот это был бы сюжет. А я даже не представляю, как это можно сделать. То есть, если вот... Это должен быть сериал, как Санта-Барбара. Такой же, по длине, да, и... Жуть какая-то должна быть. Спасибо за эфир и вам спасибо. Значит, завтра суббота, мы постараемся вечером выйти в 21.00 на субботник. Так что всех приглашаю. Еще раз повторяю, будьте волонтерами, будьте партизанами, будьте противниками Путина, будьте сторонниками Мальцева. Да здравствует революция, до свидания.